Всем привет, ребят! Меня зовут Макс Ютуб и добро пожаловать в новое видео на этом Крутенском канале. Сразу вам советую подписаться и поставить, конечно же, много лайков под этот клёвейший видосик. В этом видеоролике я хочу показать мои самые дорогие вещи, которые вообще у меня только есть. И которые сами для меня дороги. В принципе... Давайте же уже начнем, приступим к видеоролику, потому что, ну, как-то скучно. Первая дорогая моя вещь, это вот эта вот футболочка. Она стоит на данный момент 4569 рублей. Ну, именно там, где я её прав. 4569 рублей. What the fuck? Ладно, давайте вторую вещь уже покажу. Вторая вещь уже, ну, подороже. Сейчас я ее принесу. Она тут недалеко. Находится. Это смарт-часы. Эти смарт-часы. Это же смарт-часы. Да, это смарт-часы. Эти смарт-часы стоят 27 тысяч рублей. Состояние шагов за сегодня. Ну, шагов. Сейчас я, подождите. Разбить. Шагов. 0. Странно. Может, потому что я не делаю просто так, да? Сильный, блин. Это что такое? Ну, не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это означает. Третья моя любимая вещь это вот этот телефончик. Он стоит, я не помню, вроде... 30 тысяч рублей. Я не помню, честно не помню. Четвертая моя любимая вещь это. iPad, на который я сейчас знаю этот видеоролик. Он стоит на данный момент. Я не знаю, скажем. Потому что, так как мы все знаем, старые вещи растут в состоянии. И он стоит на данный момент на э, Яндекс Яндекс.Маркете тысяч рублей. О -о -о. Я сам в шоке. Нет, я в шоке, правда. И последняя, моя любимая вещь сумка можно прямо так фотку делать вот так эта сумка стоит давайте сделаем обзор штука какая-то а, я помню. Да, да. Мм, балдит. Так, что мне вообще делать? Не помню. Всякие вот штучки. Думаю, это неинтересно. Момент. <связь> Это пока все. Если мне заплатят за рекламу Сбербанк, Сбербанк, если вы зашли на мой канал и смотрите это видео, оплатите, купите у меня рекламу. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну что ж, ребят, если вам понравился этот видеоролик, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на этот клевый канал. С вами был я, меня зовут Макс Ютуб. До новых встреч, до новых роликов. И всем...